Только в лаборатории Ситилаб вы можете сдать анализы ПЦР на 10 инфекций, передающихся половым путем, всего за 1440 рублей. Также мы исследуем более тысячи видов медицинских анализов. Все исследование проводится в Москве в лаборатории Ситилаб. Медицинский центр «Здоровое поколение», город Махачкала, улица Гоголя, 34, напротив глазной больницы. Телефон 78 05 78.